Слава Богу, братья и сестры. Господь есть великий Бог. И знаете, Он дает нам возможность, Он дает нам покой. Это о чем я хочу сегодня вкратце. Дать Господь возможность, чтобы э, вкратце рассказать э, пару мыслей. И то, что Слово Господня нам говорит, и то, что Слово Господне нас направляет. А, знаете, перед тем, как начать, я хочу прочесть. Это будет один стих от Иоанна, 14 -я глава. И 27 стих, я буду базироваться с этого стиха, и здесь говорится такие слова. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Знаете, здесь говорится о мире. Иисус Христос в этот момент он рассказывает, он он общается со своими учениками, и он говорит о мире. Мир на еврейском – это шалом. И мы знаем, что в Новом Завете примерно 250 раз упоминалось слово «мир», которое приносит Господь, мир. И знаете, само слово «шалом», когда встречаемся с кем-то, и мы говорим «шалом тебе», то мы в этом слове, то есть она большое и как бы она имеет много значения, это слово «мир». Мы, мы желаем кому-то полноты, мы желаем кому-то как бы довольства, мы желаем кому-то успеха, когда мы говорим «мир тебе». Мы желаем самого доброго, который мы хотим, чтобы тот человек, кому мы обращаемся, пережил в своей жизни, чтобы он как бы сказать этим словом, да, желание, чтобы... Все было хорошо у этого человека. И так, когда Христос, Он говорит, в одно время, Он говорит, когда вы приветствует, то входите в дома, говорите, «Мир вам!» Все доброе, она приходит на этот дом посредством этого слова. И мир, который предлагает этот мир, the world, оно совершенно другое, и оно временно, оно краткое она долго, она долгие испытания не выдерживает. Но она, она рушится, когда какой-то маленький сбой. И она, знаете, вот были у нас пару лет назад вот эти э, бастовки, там бастовали в одном городе. И даже самые полицаи, там, милиционеры, они не могли успокоить народ и привести мир или порядок в город. И... Мы знаем, что когда они приведут в порядок мир, то если отсутствует вот это как бы высшая власть, да, как полицай который, или, или военный, который контролирует город, если их отсутствует, то обратно приходит беспорядок. То есть мир только пребывает, когда там есть какая-то force, это как бы заставляет человека соблюдать, соблюдать себя по этим правилам. Или, или, или в итоге соблюдать мир. В этом городе. И мы знаем, что, знаете, в книге Иовы говорит, что человек рождается на страданиях. И знаете, он, он приходит в этот мир для страдания, и всегда человек ищет какой-то покой. Я хочу успокоиться. Человек работает, и я часто слышу, особенно в, в мире, corporation, корпорации, что, что люди работают. Я уже здесь проработал 20-30 лет, 40 лет, я уже не могу дождаться, пока я пойду на пенсию, чтобы отдохнуть. Чтобы от всех этих забот как бы отдохнуть. И человек, он свойственно всегда искать какой-то мир, чтобы а, иметь а, покой в своем, а, в своем сердце. Ну, я хочу привлечь наше внимание не просто только на этот стих, но на ситуацию, который, или момент времени, в который ученики находились... Если мы читаем, читающие Библии, те, кто читающие, знают вот этот момент, что с 13 главы Иоанна до 16 главы, если не ошибаюсь, это он учил учеников, когда они уже вошли в комнату, когда они имели Пасху, когда они проводили Пасху, Passover. Потому что он, он раньше говорит «пойдем мы», он говорит, он обращался к ученикам, он им там умывал ноги и так далее, но в этой главе он, он их учит и как бы э, помогает им понять, что вот сейчас скоро будет смятение, скоро будет такое, что вы потеряете мир. Но он им хочет разъяснять, чтобы они поняли, что, э, чтобы они не тревожились от того, что будет э, происходить. Говорят даже вот эти слова о мире. Он сам понимал, что ждет его, он сам понимал, что он будет распят, он возьмет грехи всего мира. Он хотя был в покое во всем этом процессе, мы видим, что у него даже капли пота, как кровь, капли пота были кровь. Мы знаем, что вот этот момент он сам переживал, но одновременно он был в покое. Когда он пристал перед Пилатом, мы знаем, что он отвечает и говорит, если тебе не было бы дана власть, то ты бы это не делал. Я в покое. Я не переживаю, что будет, потому что я знаю, на что я иду. Равно сильно это для, для нас, христиан. Она подводит нас к пониманию, к тому, что мы, что происходит. Я знаю, что... Извините. Аллилуйя. Я знаю, что, что происходит. Если им бы не была дана власть, то это бы не было. Знаете, вот это покой, который Господь нам обещает, я бы сказал, он не одно однобокий, он как бы здесь... Я бы хотел подойти к этому стиху, с тремями как бы сторон. Потому что в этом стихе он, он рассказывает об этом. Чтобы вы не только думали о мире, который как бы один там мир, который вы, вы можете переживать. Но здесь, в этом стихе, Он говорит о том, он говорит, первые первую полустища, или как бы первые вот это, три, три слова, здесь Он говорит Мир оставляю вам. О каком мире он говорит? Я бы хотел, чтобы мы поняли, о каком мире И вот это он говорит. Мир оставляю вам. Он, он потом говорит, мир мой даю вам. Ну, разделяется ли это или как? Но ну, я хочу, чтобы мы привлекли наше внимание, что он говорит, мир оставляю вам. Я приношу что-то, это я вам оставляю, это ваше. Это не мое было, а я принес, откуда-то я дал. Он, он в Первом мире он говорит о том, что это просто дар Божий, который дарован вам. Это есть мир. Открываем, это будет э, римлянам. Римлянам он здесь говорит э, в, пятом, э, в пятом стихе. И он говорит здесь. «Итак, оправдающую веру мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И слово здесь «мир с Богом», то есть это значение примирения с Богом. Вот это, о чем он говорит, первое, Иисус Христос, мир оставляй вам. Я вам оставляю то, чем вы сможете примириться с Богом. В американском это слово «reconcile with God». И он говорит, оправдавшую веру мы имеем, мир с Богом. У нас нет больше вражды, потому что до этого мы были... От, от, от того времени, как согрешил Адам и Ева, мы были отчуждены от этого мира, мы были от, от Него, мы были чужды к Нему, мы были странники, мы, мы, мы не знали, кто Он такой, мы не знали того мира, мы не знали того добра. Я, знаю, я думаю, каждый из нас это переживал, до того, как пришли к Господу Иисусу Христу и назвали Его Господом в своем сердце, то есть они переживали какое-то беспокойство. У них не было мира, ну, у них не было того, кому они могли прийти, потому что им необходимо было примирение. И посредством этого примирения у нас есть мир с Богом. Это не говорится о том мире, который мы чувствуем. Это говорится о мире, который у нас нет больше вражды. Знаете, страны имеют разные соглашения, чтобы не воевать. Но это только, она поддерживается только одним, как бы, двух э, росписями, да. Оба страны не соглас, согласились не воевать, только это их поддерживает в мире. Ну, знаете, если так посмотреть, все вот эти э, э, мировые, э, как бы, э, treaties, я не знаю, как это будет по-русски, но те, э, как бы, договоры, которые были о мире с, с, э, расписаны, они все были нарушены, все до одного до одного. И не, даже здесь в этом мире не остается. Но мы видим, что с Богом у нас есть примирение. И Ефесянам он, он, он дал нам это примирение. И я хочу прочесть это будет Ефесянам. 6 глава, 15 стих. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, не а, извините, я, я, у меня это галатом было открыто. Ефесянам 6 глава, 15 стих. «И овы ногу и готовность благовествовать мир». Не миру, а мир. Потому что, когда мы благовествуем, мы приносим людям мир с Богом. Наше благовествие, оно подводит людей к миру. Так и здесь... Эти слова, здесь оно говорится, готовность благовествовать мир. Я хочу вот это как бы уточнить для каждого из нас, что она приносит, это, это есть то примирение с Богом. Одновременно это оправдание. она делает оправда, оправдывает нас и делает нас оправданным перед Богом. Второе коринфянам. В 5 главе, 18-19 стих говорит такие слова. Все же от Бога Иисусом Христом, примиривший нас с собою и давший у нас служению примирения, Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не внимая людям преступления их и дал нам слово примирение. Знаете, как Он это сделал? Как это он сделал? Что он дал нам посредством Иисуса Христом примирил нас. И ответ на этот вопрос, как Господь это сделал, это будет в 21 стихе. Ибо не знавшего греха он сделал нас, для нас жертвой за грех, чтобы мы с ним сделались праведным пред Богом. И мы видим здесь, что он, который не знал греха, он сделал, он поставил себя на ту жертву для того, чтобы мы, как здесь написано, сделались праведниками, праведными, или праведники пред Богом. Только посредством этой жертвы у нас есть мир. И об этом мире здесь написано, и Иисус подводит к ним и говорит, «Мир оставляю вам, когда я уйду» у вас будет спасение, вы сможете, у вас будет примирение, будет у вас возможности прийти и примириться с Богом. Вторая часть в этом предложении – «Мир мой даю вам». Это 20, возвращаемся в 27 стих 14 глава Иоанна. «Мир мой даю вам». Он здесь говорит о другом мире – который Он обладает, тем миром, который Он обладает, который разрушает всякую тревогу, страх, сомнение, отчаяние и так далее. Вот это Он говорит, мой мир. И открываем это римлянам, 14, 14 глава. Он здесь говорит такие слова в 17 стихе. «Ибо Царство Божие не пище и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Здесь говорит, что Царство Божие не пище и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Мы видим, что мир и радость – оно как бы вскрепляемо, оно, оно неразрушаемо, оно вместе идет. Мы видим, что но праведности мы приобретаем этот мир и радость. Этой праведности, которой мы были оправданы, мы получаем этот его мир. Когда мы стали его. И он говорит, он обещал ученикам, он говорит, когда я уйду, то я пошлю вам духа утешителя. Это и есть то, что было у него, он хотел дать своим последователям. То, что было его он говорит когда он говорит я оставлю вам истину слово боже вникайте в него и это посредством него мы приобретаем то что было его и есть его тогда он мы получаем и переживаем этот мир который есть его мир как он говорит мир мой даю вам знаете совершенно писание здесь, здесь говорится далее что не так, как мир дает. То есть мы уже чуть-чуть затронули, как этот мир дает покой. Знаете, у некоторых это а, разные формы покоя, которые они могут найти. Это либо, особенно здесь в Техасе, и говорить, ну что ты не боишься туда пойти, где там, ну, а, как бы смятение или там просто, ну... Город, город, или плохой как бы район, да, опасный район, как говорится. Он говорит, нет, я не боюсь. Почему? Потому что он носит с собой оружие. И этот мир приносит такой, такой покой. Он говорит, я спокойный. У других это финансы. Я не беспокоюсь, потому что у меня есть финансы, на которые я могу полагаться. Знаете, 401 k пенсионные фонды и так далее, которые имеет человек. я не боюсь, я не переживаю, это мой покой». Но обратно вот этот мир, он обманывает людей и говорит, вы можете быть спокоен этим. И знаете, есть искусственный мир, который дьявол дает даже христианам. Они стараются что-то навести своими эмоциями, своими чувствами, как-то психологически на себя поменять свои мысли и говорить, я в покое, я вроде все хорошо у меня. Но это не так, потому что Слово Божие... Мы не можем это произвести из себя. Слово Божье здесь говорится. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». И мы понимаем, что, как в 48 главе и 20, 22 стих, он говорит такие слова. 48 и 29, он говорит, что для беззаконников нечестивым же нет мира, говорит Господь. кто нечестивы они не смогут приобрести этот мир. И знаешь, и, и, и, также Исайя 57 э, э, главе, он говорит тоже такие слова, подобные. В 21 стихе он говорит, нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Потому что они могут что-то произвести искусственно. Мир, он, он является мир Божий. И даже христиане обольшают себя этим. Те, кто не вникает в себя, и не вникает в учение и в Слово Божие. Знаете, также говорится э, трое э, Там также говорится слова: мир, мир. И, как бы сказать, и мир и безопасность, но они не знают, что внезапно придет постигнуть их пагуба, как рождающие. И они не смогут избежать этот, этот, как бы, эту, эту боль. Они не смогут избежать по этой причине, да не мы себя, думая, что мы сможем себя успокоить, то, что мир дает. И он дальше, как бы, мы видим, что первый вот эти «мир оставляя вам» – это дар. «Мир мой даю вам». То есть он дает это нам, мы получаем, мы приобретаем посредством слова его. Но у нас э, также здесь говорится в этом «мир мой даю вам». Хочу подметить такую мысль, что он когда дает, это не обязательно, что оно у нас уже есть. У нас есть определенные шаги, которые мы должны сделать, чтобы получить этот мир одновременно. И знаете, псалмопевец говорит такие слова в 33-м псалме, и в 15 стихе он говорит «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Получается, нам надо прилагать какие-то старания, чтобы приобрести этот мир. Оно не просто, оно так валяется, и оно уже сразу прилепляется к нам. Нам, нет, нам необходимо, чтобы мы искали этот мир, чтобы мы нашли его. И 1 Петра 3 главе, он говорит а, такие, а, такие слова, 1 Петра а, 3 глава, и 11 стих, он так, Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, и стремись, не стремись к нему. Я хочу также еще прочесть 2 Петра, 3 глава, 14 стих. И здесь говорится, и так возлюбленные, ожидая этого, подшитесь явиться пред Ним неоскверненным, и непорочным в мире. Здесь не говорится нам о мире secular world. Тот мир, который окружает нас, который мирской мир, который не верит. А здесь говорится о мире, о покое. В американском э, написано peace. Здесь не говорится world. В переводе. И он так говорит, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться пред Ним. Неоскверненным. Получается, в мире мы можем сохранить себя, когда мы достигаем этого мира, когда мы ищем иметь мир со всеми и любовь. То есть мы можем себя сохранить неоскверненным и непорочным в мире. Потому что мы можем как-то какую-то иллюзию создать что мы осквернены, что мы не осквернены, что мы чистые, что мы такие белые, пушистые. Но мы, у нас нет мира, потому что мы смотрим, мы говорим, наша речь не такая, которая соответствует быть непорочным и не оскверненным. И, знаете, в итоге... Обратно возвращаемся, 27 стих, и он говорит, «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». То есть он их предупреждает в том, чтобы вы получали, получили, имея доступ к тому миру, получили его в своем сердце, не обольщались тем, что мир дает. И в итоге он говорит, «Да не смущается сердце ваше». Да, не устрашается, потому что когда происходит вокруг нас, мы видим то, что происходит, и мы сразу глазами принимаем эту информацию, сразу что-то происходит в сердцах наших, в разуме нашем. Но Он говорит, «Сохраните, остановите себя и не дайте, чтобы вот это, то, что вокруг происходит, не тревожило ваше сердце, потому что я, то, что от меня вы получили, она лучше, она выше того, что происходит». И равносильный вот этот покой, он, который мы получаем от него, он равносильный, как доверие Богу. Он проверяет, нас, насколько мы доверяемся нашему Богу. И знаете, я хочу а, прочесть еще одно место, это будет Исайя, 26, 26, 26 глава. И в третьем стихе он говорит, твердого духа ты хранишь и совершенном в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог и твердыня вечная. Он говорит, здесь твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Знаете, это да, те, которые действительно сохранили то, что Бог дал им. Действительно, они взыскали этот мир в своем сердце. И знаете, это, это полное доверие к нашему Богу. Это, это, это показывает наш покой, это как бы гейдж, это как бы индикатор. Одновременно наше доверие Богу и наше отношение с нашим Богом. Независимо от того, что вокруг нас происходит, но она подводит нас к тому, что Он хранит в совершенном мире. Когда мы полностью уповаем на Него, Он хранит нас. Кажется, как, подожди, только что сказал, что надо нам взыскать мир. Да, нам нужно взыскать мир. Но здесь говорится, твердым, твердым духом ты хранишь в совершенном мире. Да поможет нам Бог, чтобы мы сохранили себя, взыскали этот мир, который сам Бог дает, чтобы мы не, не обольщались тем, что этот мир дает тем покоем, который, кажется, он есть, но приходит маленький сбой, и его нету. Да благословит каждый из нас Господь, чтобы мы были внимательны к себе, чтобы были внимательны к Слову Господню, который научает нас и направляет нас. Моя проповедь пришла к концу. Сейчас у нас а, будем делать первую часть нашего служения. Это часть хлеба хлебопреломнения. И сегодня это наше служение, которое оно, а, Бог дает нам быть причастниками Его святыни. Но первая часть – это умывание ног, которые Господь нам заповедовал. И сейчас а, по, после проповеди а, – Сестры пройдут в класс, там омывать ноги, а братья здесь, в первой, в первой скамейке, будут умывать ноги здесь. Да благослови каждого из нас Господь, чтобы мы были бдительны к себе и Слову Божьему. Аминь.